И всем привет, это канал Владдавэкстрим, и сегодня мы проведем очередной, точнее уже 19 мини-конкурс выходного дня. Но перед этим хотел бы сказать, что победители, которые были с конца августа по начало сентября, получат свои призы, ориентировочно уже на днях, По крайней мере, сейчас ожидаем, что до среды мы все-таки начислим всем призы. Если нет, то скажем отдельно, но все-таки на 99% это будет до среды. Вот, Ну, а теперь давайте узнаем очередных победителей, которые уже будут получать э, призыв в октябре. И давайте проведем. Так, копируем ссылочку. Вставляем приз. Ну, напишем просто золото. Так, победителю у нас будет... А давайте так сделаем, чтобы было все красиво. 500 золота. один. 300 золота. И 100 голды Так, 100. 100 золота. Тоже один человек. Ну что, так, используя только подписчики, репосты. Ну что, поехали. И поздравляем Валюша Арцбашева, Линда Ней и Александр. Дружков. Сохранить как текст. А давайте проверим э, ники, которые они должны были написать. Так. Валюша Арцебашва есть. Отлично. Так. Четвертый, пятый. Линда Так. Опа, Линда Ней нету. Так, давайте еще раз, чтобы наверняка... Нету, значит сейчас переиграем. Линда Ней и Александр Дружков. Александр Дружков есть. А, отлично. Значит мы сейчас переиграем... 300 золота. Так, это уже лишнее. Так, копируем ссылку. Ну, или она есть, на всякий случай. Отлично. 300 зол... золота. Отлично. Один победитель. Добавляем. Так, это уже лишнее. Понеслась. Олег Раков. Может быть. Давайте проверим. Выполнил ли Олег наши условия? <звы> <звы> <звы> <звы> Тоже нет. Так, давайте посмотрим, все ли репосты я открыл. Да, все комментарии. Ну, значит, давайте разыграем еще раз. Саша Гордиенко. Так, надо быть, не забудьте удалить шестой. Саша Гордиенко. Давайте проверим, есть ли он. И Саша Гордиенко есть. Поздравляет трех победителей. Напоминаю, свои призы получите после 16 октября. А все, кто ждет, призы будут на днях. С вами был канал ВДВ-стрим. Не забывайте условия конкурса. Пока-пока.